История о хабаровчанке Светлане Копыловой. Она стала участницей международного виртуального реалити-шоу «Мастер в порядке». По условиям конкурса участникам за месяц нужно превратить хобби в источник дохода. Из 200 претендентов отбор прошли 27 мастеров хендмейда. Лучшего выберут зрители. Репортаж Анны Рожковской. Пришло время познакомить вас с участниками. Вот они, 20 смельщиков. В формате реалити-шоу Светлана Копылова живет уже две недели. По условиям виртуального проекта мастер должен доказать, что у него золотые руки и мыслит он нестандартно. Не мыслите штампами, не смотрите на других. Это должна быть только ваша идея. Планирую кольцо. Вот к тем сережкам, которые висят. Теперь комната в квартире Светланы и ювелирная мастерская, и видеостудия. Все задания нужно зафиксировать. Можно даже на телефон. Главная цель реалити-шоу очень практична. Участники должны в режиме реалити превратить рукоделие в доходный бизнес. Последнее слово за зрителями. Мастер, который будет выглядеть неубедительно, из шоу выбывает. Задание этой серии – за три дня придумать собственный бренд или логотип. Ну, обычно ювелиры как пытаются продвигать свою фамилию. Поэтому, ну, я как бы не знаю, моя фамилия, наверное, не очень такая, чтобы ее продвигать, как у нас, например, на проекте есть Ольга Лерх ну, или Анна Гуди. У них такие интересные фамилии. У меня так все гораздо прозаичнее Копылова. Из 200 претендентов в реалити-шоу попали только 27. Они живут в разных городах и даже странах. Испании, Германии, Турции. Я живу в Петербурге, Камчатске. Приехала я сюда из Санкт-Петербурга пять лет назад. Я занимаюсь вязанием и дизайном одежды. Я беру с собой вязание в гости, вяжу в транспорте, в кафе. Меня зовут Катя. Я живу в Ростове-на-Дону. Я создаю крутые куклы. У каждой куклы своя сумочка. Привет всем шапколюбам и шапкофилам. Мои шапки помогут вам выделиться из толпы. Задания разные. Нужно, допустим, за две минуты небанально презентовать свое вязание. Шапка-жилетка и шапка-мозги. Шапка-конфетка для мелюзги. Шапка для папы и шапка для мамы. Шапка для дам, закрывающих шрамы. На реалити-шоу Светлана единственный ювелир. Ей всего 25 лет. Хабаровск в плане ювелирной моды признает город консервативный. Снимается в проекте, чтобы понять, способны ли ее украшения найти потенциальных владельцев. Сейчас модная геометрия. Геометрические формы сейчас в моде. И э, такой э, минимализм. Отклик украшения молодого ювелира нашли. На нашу телекомпанию позвонили зрители из Новосибирска. Они болеют за хабаровчанку. А украшения, показанные в реалити-шоу, уже отправились в Москву и Белоруссию. Она увидела и сразу ей они очень понравились. И она говорит, все, я беру. И вот эти серьги тоже. Уже, купленные. уже в конце апреля начнется решающий этап реалити-шоу. Из 27 рукодельниц в шоу должен остаться только один мастер. Тот, за которого проголосует больше всего зрителей. Анна Рожковская, Станислав Михайлов. Для программы «Новости».